Время мчит, как электричка, Прибавляя нам года. Не грусти, моя сестричка, Это правда ерунда. С днем рождения поздравляю, Долгой жизни светлых дней От души тебе желаю, Бодрой будь и не болей. И в ближайшей перспективе Счастье больше во сто крат. Пусть в душе твоей красивой Струны радости звучат. С днем рождения!